Сколько весит мысль? По принципу Ландаура, самая маленькая мысль обладает энергией 10 в минус 21 степени Джоуля. По теории относительности масса получается. И можно еще меньше. Если мозги работают как квантовый компьютер, масса может быть отрицательной. Что-то холодно думать о квантовой механике. А теперь узнаем, что увидят фотоны. Ничего не может двигаться быстрее света в вакууме. Oops, в радиоактивной воде он сможет увидеть шустрые электроны. А черная дыра притягивает фотоны? Не виновата она, они сами приходят. Пото, нет никакой притягивающей силы. Эта масса искривляет пространство. Фотон думает, что он летит по прямой. Попадая за горизонт событий, он исчезает для нашей Вселенной. Излучение Хонгерка не может вернуть его обратно. А это Вселенная штопает дырку в своем теле. Зачем штопает, я не знаю, но все равно когда-нибудь будет большой разрыв. Может быть, чтобы мы все успели убежать? Почему зеркало меняет лево с а низ сверху нет? Посмотрим на примере перчатки. Отсюда перчатка левая, а отсюда правая. Все дело в психологии. Человек думает, что начало координата находится вот здесь. Поэтому для нас там лево, там право. В зеркало мы смотрим как на перчатку с другой стороны. И сейчас мы покажем, что зеркало все отражает правильно. Подними ладошку, подними кулак. <звы>